Очень многие люди в последнее время тут шумиху поднимают, там, обсуждают такую тему, как чипирование. Типа там нас чипировать будут через вакцины, там еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, сама тема чипирования, она очень, очень яркое место занимает э, в нашем информационном пространстве. И всяческие обсуждения ведутся. Вот вы мне скажите, несмотря на то, что тема такая интересная, она такая увлекательная, вот вы дебилы, что ли? У каждого из вас в кармане лежит пластиковая карточка, ваши средства оплаты. У каждого из вас в кармане лежит мобильный телефон. И этих двух вещей достаточно для того, чтобы знать о вас все. Абсолютно все. При этом вы каждый день, благодаря телефону, пополняете информацию о себе. Вы сообщаете все, что необходимо. Где вы, кто вы, где работаете, с кем дружите, что вы любите. Это, это просто трендец. Вы давным-давно в кармане носите свой чип. За вами давным-давно ходят службы и собирают, как крошки, информацию о вас. Для этого не нужно внедрение каких-то нанотехнологий Оглянитесь вокруг. Вы добровольно раздаете свою информацию направо и налево. Отследить вас не составляет никакого труда. Поэтому не несите чушь. Вы давным-давно чипированы. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.